Самые топовые комментарии попадут в следующий выпуск. Вот сегодняшний счастливчик. Поздравляю тебя, Даниил! Попробуй! Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! А на сегодня достаточно! Бля! Так у тебя нет корабля! Вы бы меня еще на... Отправили! Оу! Так что ж ты сразу никому не сказал, дружище! Покорение! Отличный день! Много грибочков, что прямо ёбнуло, и немного соли. Ой, блядь. Да похуй уже накрыла! И пельмешек в добавочку! Спину умомит, рука ноет, нога хрустит, бокс саднит, голова гудит, ух стреляет, глаз дергается, челюсть сводит, в горле пержит, лоб чешется, в носу хлюпает. Что мне делать, доктор? Сейчас Пин продемонстрирует нам свой новый космический корабль. На этом корабле Пин уже завтра... куда кудах тах тах тах тах ку Ничего не понимаю. ку <право> <право> <право> <право> <право> Друг мой подобный, как шикарно вы поете! Когда я вас слушал, я забываю, кто я и где Пин, у меня часы сломались. Поздравляю. Ага, спасибо. Смотрите, летающий тарелька. Инопланетяне забирают по ночам бараша и учат его танцевать. Да. Боюсь, что в этот раз пострадало не только сердце. О, мои наколоты! Я сделаю это. Я сделаю это. Танкишун, спасибо. Девочки, я до слез просили. И таким образом получаем немыслимое равенство второй космической скорости и скорости твоего прыжка. А чего это ты так выглядишь? Неужели непонятно? Твоя похожа. Макс, хорож. Молчи. Ой, темнота! Журналы надо читать, про знаменитостей! Я похожа на звезду. Без ежей никуда! У ежей особая миссия. Ежи распространены повсеместно. О! Их нет только в Австралии. К -к как это? Нет! Представляете? Нет и все. Что это? Понятно. Что? Что понятно? Мне лично ничего не понятно. <Степонима> Спасайся! Мартиане! И так Вот, вот, и вот Я не понимаю этой планицы Зачем морочить голову и писать в книге то, что сам не проверил Нельзя верить всему, что пишут в книгах Хорошо Тогда кому верить? Ты представляешь, сколько скопилось знаний, которые никто не удосужился проверить? Мы спасены! Ура! Ура, Ура! Ура! Ура! мы спасены! Ура! Он рассосался! Ура! Смерть! Ура! Зевак!